Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такую розу с листочками. Делать это будем оригинальным способом. И лепестки цветка, и листики свяжем на общем основании. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 120 воздушных петель. Основная нить зеленого цвета. То есть цвета листочков. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема и еще 2 петли в узор. Пропускаем ту петлю, которую держим, и еще две за ней, а в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Две воздушных. В цепочке две петли пропускаем, в третью столбик с накидом. И повторяем 2 воздушных, 2 пропускаем в третью столбик с накидом. Такую решеточку вяжем до конца ряда. У меня все готово. Начинаем вязать основание для листиков розы. Разворачиваем вязание. Под первый квадратик вяжем 2 столбика без накида. Во второй столбик предыдущего ряда вяжем соединительную петлю. Набираем 5 воздушных. И в этот же столбик вяжем еще одну соединительную петлю. Над столбиком получилась вот такая петелька. Под ближайший квадратик 2 столбика без накида. И под следующий квадратик тоже 2 столбика без накида. Над столбиком свяжем вторую петельку, то есть соединительная, Пять воздушных, соединительная. В ближайший квадратик два столбика без накида. В Следующий квадратик два столбика без накида. Всего их нужно связать 6 штук, а между ними по 4 столбика без накида. Итак, я связала шестую петельку, после нее провяжем только 2 столбика без накида. Вот они все наши 6 петелек. Это основание для будущих листочков. Разворачиваем вязание. В первую петельку свяжем шесть столбиков с одним накидом. Три воздушных. Замыкаем их в пико соединительной петлей. И по обратной стороне петельки довязываем еще 6 столбиков с одним накидом. Первый листик готов. Фиксируем его вот сюда, к ближайшему столбику, соединительной петлей. Приступаем ко второму листику. В петельку вяжем 6 столбиков с накидом. По такой схеме вяжутся все остальные листочки. Когда связан последний шестой листик, фиксируем его соединительной петлей к последнему столбику. Все, зеленая ниточка нам больше не понадобится, можно ее обрезать и затянуть узелок. Переходим в начало нашей решеточки. Здесь будем крепить нить другого цвета. Отступаем от столбика 2 петельки и в третью заводим ниточку. Набираем вверх 3 воздушных петли. В первый квадратик вяжем 3 столбика с одним накидом. хвостик розовой нити можно вот так обвязывать и сразу прятать в вязание Теперь нам нужно опуститься вниз. Для этого набираем еще три воздушных петли. Привязываем их соединительной петелькой к зеленому столбику. Это первый из маленьких лепестков. Три воздушных вверх. Три столбика с накидом в следующий квадратик. Три воздушных вниз. Привязываем к зеленому столбику соединительной петлей. Дальше вязание повторяется. Таких лепестков нужно связать 15 штук. Теперь будем вязать более крупные лепестки. Для этого набираем 4 воздушных петли вверх. А в квадратик теперь вяжем 4 столбика с двумя накидами. 4 воздушных петли вниз, присоединяем к ближайшему зеленому столбику также соединительной петелькой. Большие лепестки вяжем до зеленых листочков. Итак, все готово. Я закрепила последний лепесток. Вытягиваем ниточку. Нужно ее обрезать и спрятать. То есть после зеленых листочков у нас расположены большие лепестки, а за ними маленькие. При желании количество листочков и лепестков можно увеличить. Связав более длинную цепочку воздушных. Формировать цветочек начинаем с маленьких лепестков. Аккуратно сворачиваем бутончик. Делаем так, чтобы зеленое основание не наслаивалось друг на друга, а ложилось в плотную спираль.